Ну, симптомы дефектов видно, да? Проявление дефекта это симптом. Я не буду читать там эти примеры, я надеюсь, тут там можно. Последствия дефекта. Важный параметр, то есть что произойдет в случае того, если дефект на данном оборудовании перейдет в отказ. Некая качественная шкала, позволяющая там, группировать дефекты в зависимости от важности. Ну, непосредственная причина дефекта, видно, да, тут гидрудар, коррозия, шламование, несоосность, это именно то, что является причиной этого дефекта. В основном, как вы видите, причины здесь э -э, технические, но если говорить о коренных причинах дефекта, то там могут быть именно организационные причины, собственно, именно с ними мы должны бороться, чтобы не было именно коренных причин дефектов, чтобы не было условий для возникновения самих дефектов на производстве. Ну, опять-таки, в зависимости от отрасли, есть там разные деталировки причин. Но ну вот есть в атомной отрасли такой справочник на с коренных причин дефектов, он порядка 200-300 либо 300 записей, то есть он достаточно такой расширенный, который позволяет именно выявить там, для любых видов оборудования корневые причины дефектов ну, с точки зрения безопасности. Опять-таки, задача нас, как менеджеров, это сделать еще мероприятия, То есть, ранжировать эти мероприятия. То есть, какие мероприятия, какие корневые причины дефектов нацелены. То есть, это тоже отдельный справочник, позволяющий закрепировать программу ремонтов или программу обслуживания, либо диагностики на с точки зрения вот именно этого алгоритма. То есть, мы внедряем диагностику, потому что путем анализа там дефектов выявлено там 800 коренных причин, и мы одним мероприятием, диагностикой, накрываем целый ряд дефектов на оборудовании.